добрый вечер я надеюсь что мой прямой эфир вас не шокирует вновь я уже говорила что я буду проводить прямые эфиры нежданно негаданно потому что когда я предупреждаю во-первых портят этот эфир во вторых у меня последнее время накопилось очень много вопросов и я вам обещала что мой канал будет обновлен и будет очень много нового Всем привет, Яна, привет. Будет очень много нового. Вот, поэтому как раз мы уже к этому процессу приближаемся, когда. Здравствуйте, здравствуйте. Значит, к тому процессу, когда есть обратная связь и живое общение. Всем привет. Сейчас исправлю здесь немного у фортуны моей. Итак, дорогие друзья, как всегда, как обычно, мы говорили и на эти темы. Но в любом случае обновим не лишнее, тем более, что у вас накопилось много вопросов. Так, сегодняшняя у нас тема «Закон денег». Закон денег. Здравствуйте, Павел. Вообще, э -э как приходят деньги? Почему у кого-то они есть, у кого-то их нет? Почему есть люди, которым даже если миллионы дать, они все равно останутся ни с чем? А есть люди, которые с нуля могут начать и подняться. От чего это все зависит и прочее, прочее. Перед вами фортуна и, скажем так, атрибуты, которые я обычно использую для вызова денег. Итак, дорогие друзья, денежная сила, она капризна. Я дарила и дарю вам очень много денежных ритуалов. И всегда объясняю, что в этой, в этой жизни, если человек обеспечен, если человек не зависит ни от кого, то этот человек самодостаточен, он спокоен за завтрашний день. Естественно, над этим человеком не будет никакого контроля, не будет никакой власти и прочее, прочее. Денежная власть, она самая сильная. Перед вами человек, который не посвящает свою жизнь, свое время все свое здоровье на накоплении денег. Но человек, который может получить от судьбы то, что хочет, человек, который может себе позволить жизнь в достатке. И я хочу вам сказать, друзья мои, что все, что я вам говорю, добрый вечер, Алина, все, что я вам говорю, о чем я вас учу, и все мои работы, все мои ритуалы направлены на удачу, на денежную силу, на выход из тяжелой ситуации и прочее. Здравствуйте, Хатуна. Это все выстрадано самой, и это все пройдено самой. То есть хочу вам сказать... О, здравствуйте, Василий. Давно вас не видели в эфире. Хочу вам сказать, что это все я пронесла через себя, и сейчас хочу этим поделиться с вами. И хочу вам объяснить, каким образом люди, которые совершенно ничего не могли в этой жизни, в какой-то момент берут себя в руки и поднимаются. То есть верят в себя. И как это происходит? Если помните знаменитую фразу, по-моему, Чехова, да? «Хочешь быть счастливым, будь им». Так вот, «Хочешь быть богатым?» Здравствуйте. Хочешь, «Хочешь быть богатым? Будь им». И это совершенно не издевательство, не шутка, не смех над вами. Это реальность. Если вы хотите быть, о чем эфир читать нужно, если вы хотите... Да, «Глаз дракона», он так и называется, Ольга. Он так и называется. Быть богатыми людьми, ну, пускай не богатым, если вы хотите жить в достатке, Просто хотите этого. Не ищите различных причин. Есть люди, которые очень любят э, прикрываться над, э, то есть за несчастной судьбой. Э, люди, которые любят маскировать свою слабость под неудачливость и прочее, прочее. Э, у этих людей, если отобрать их несчастье, то эти люди просто будут... Самые несчастные люди на Земле, потому что их несчастье, их жалобы на жизнь, на судьбу, это их богатство просто. Это самое ценное, что есть в их жизни. И они этим дорожат, собственно говоря, не хотят выйти из этой ситуации. Поэтому таким людям очень удобно плакать о своей несчастной доли, о том, что судьба несправедливая, и жизнь такая нехорошая, и прочее. Добрый вечер, Наталья. Хочу вам сказать, что когда проводился опрос в американской какой-то, в каком-то учреждении Америки, и опрос был следующий, считает ли, кто себя считает творческим человеком, а кто нет. Так вот, для того, чтобы понять не то, что кто считает, извиняюсь, кто есть творческий человек, а кто не творческий. Для того, чтобы, э, в общем, определить, да, сколько людей творческих, а сколько не творческих, был проведен опрос. Так вот, оказалось, что творческие люди это те, которые себя считают творческими людьми, а не творческие это те, которые себя не считают творческими людьми. То есть это говорит о том, что все у нас в голове сокрыто. И я сейчас вам объясню, почему и как. Дорогие люди, э, для того, чтобы зомбировать общество, для того, чтобы привести в отупление такое, в полное, знаете, такое подчинение, да, полное зомбирование общества, нужно это общество сделать слабым и несчастным. Нужно, чтобы человек превратился в робота, чтобы человек работал. Только для того, чтобы платить коммунальное, платить то, платить это. Нужно людей вогнать полностью в эти долги полностью в, в эту безысходность и потом уже править над ними, потому что у человека нет иного выхода, ему нужно оплачивать долг, ему нужно оплачивать то, ему нужно оплачивать это, второе, третье. И естественно, человеку как бы не до мечтаний, человеку не до планов, человеку не до чего. И для этого нужно проводить политику, знаете, такого отрицания хорошей жизни. Давайте начнем с того, что наше коммунистическое мышление она ведет нас к краху. А как это происходит? Вспомним: вот мы хотим хорошо жить. Мы хотим, чтобы у нас было, был достаток, чтобы у нас были деньги, чтобы у нас были, значит, имущество, да, какое-то прорыв вперед, чтобы мы могли себе позволить какие-то красивые вещи, в конце концов, помочь своим детям на обучение, там, чтобы у нас была хорошая жизнь, по крайней мере, пускай не очень шикарная, здравствуйте, Наталья, не очень шикарная, там, не до яхт, не до самолетов, но, по крайней мере, человеческая жизнь. И мы понимаем, что мы не найдем у себя в саду фонтан нефти, мы понимаем, что у нас дедушка не окажется... Потомок, скажем, египетских фараонов. Мы все это понимаем и мы думаем: ну откуда, из какого источника, мы можем получить какое-то что-то там такое, и что это нам даст, и откуда. И вообще, реально это все, или или нереально, или надо махнуть рукой и жить просто вот как бы обычной жизнью. Дорогие друзья, начнем с того что мы неуважительно относимся к денежной силе и хотим, чтобы мы были богатые, преуспевающие люди. Каждый второй житель постсоветского пространства, да, сейчас уже СНГ, скажите, пожалуйста, что такое деньги? Вопрос вам задаю всем. Вот мой вопрос, что есть деньги для вас? Первое, какое слово вам приходится в голову, то, что вам говорилось всегда, и вы говорите. Деньги? Нет, не энергия, Натальи. Первым делом, что мы говорим, деньги-зло мы говорим, товарищи. Мы говорим, деньги-зло. Нет, это, это разумные люди говорят. А вообще общепринятая фраза, что такое деньги? Деньги-зло. Первым делом, деньги-зло. Мы говорим, деньги-зло. Если мы говорим, что деньги-зло, наше нутро, наше подсознание сопротивляется этим деньгам. Вы поймите, что если мы неуважительно относимся к деньгам, если мы неуважительно... Я понимаю, что деньги – это возможности, это прекрасно. Подождите, я сейчас говорю о другом. Я говорю о том, что нам внушают с детства. Деньги – это зло. Грязные деньги, мы говорим. Деньги – это грязь. Плевать мне на деньги, я за деньги не держусь. Далее. Не ради денег я это делаю. Потом. Деньги не бог для меня. Далее. Что мы еще говорим? Все богатые люди, как правило, криминальные, да, как правило, все богатые люди это бандиты, убийцы и так далее. Деньги это грязь, грязные деньги, да, просто бумажки. Да плевать я хотела на это богатство. Да зачем оно мне нужно? Буржуи проклятые, деньги на крови, криминальные деньги. Мы о деньгах отзываемся неуважительно. А теперь давайте нам скажем, вот подумаем сейчас с вами, что нам нужно для начала, чтобы неплохо жить, мы должны поменять свои отношения к деньгам для начала. Если мы будем пренебрежительно, презрительно относиться к деньгам, они будут не любить нас с вами, а мы их не любим. Мы хотим, чтобы у нас были деньги, мы хотим, чтобы у нас был достаток, мы хотим, чтобы у нас... Я сейчас говорю вам из личного своего опыта. Было время, когда я помогала даром всем и ся, и потом я поняла, что я просто умираю. У меня забирают последнюю энергию, последнюю силу, и я никак не делаю энергообмен, и это большая глупость. Я поняла, что если я не буду ценить свой труд, меня никто не будет ценить абсолютно, потому что люди рады у тебя забрать, сказать спасибо и забыть вообще о твоем существовании. Мне вначале я очень гордилась тем, что я делаю просто так, помогаю и так далее. А потом получилось так, что я начала узнавать, что люди, которым я помогала, не говорили даже об этом. То есть они рожали с помощью меня детей. У них получалась семейная жизнь, у них получалось... Подождите, я сейчас объясню, я к этому иду. Да, у них получалось все в жизни. Но поскольку они мне ничего не отдали за это, они не хотели быть мне благодарны, понимаете? Потому что они не отдали ничего, а значит, они должны обнулить твою заслугу для того, чтобы не чувствовать себя обязанными тебе. То есть я не оплатил ее труд, а за что платить-то? Это все случайно, это все от Господа Бога. Да мы просто иконе помолились, и а поэтому и пришло. И ты начинаешь понимать, что тебя не ценят, потому что ты себя не ценишь. Ты считаешь, что твой труд, ну, так себе, особо великих дел ты не делаешь, понимаешь? Поэтому ты не хочешь за это как бы брать плату, и ты считаешь, что я делаю, а вы оцените мой, мой труд. Последней было капли, когда я вытащила женщину с того света, очень богатую женщину, которая... Просто на ней было одето столько крокодилевых этих кожи и столько бриллиантов, что если это все продать, знаете, я даже не знаю, насколько миллионов долларов вышло бы еще в те годы. Это, ну, я говорю где-то вот, скажем так, 17-летней давности почти. Она пришла ко мне, она умирала, угасала, ее привели. Ее джип был такой огромный, что мои соседи просто разбежались посмотреть такую огромную машину, они не видели в жизни. Это по заказу специально какой-то джип. Женщина очень богатого чиновника в Волгоградской области. Ну, не будем говорить сейчас, оно связано с Лукойл, а вы сами понимаете, какие там миллиарды крутятся. Так вот, она пришла ко мне, умирая. Можно сказать, что я человека вытащила с того света. Просто воскресила. И она сказала, э, я не забуду, я обязательно к вам приеду, спасибо вам огромное и так далее. Она приехала ко мне, когда уже последний раз я заканчивала с ней работу, она приехала ко мне уже живая, здоровая, улыбчивая, сказала, что она уже ест, она уже хочет жить, и все у нее хорошо, румянец появился. Ну, в общем, она начала полнеть. Видно, что человек выздоровел, понимаете? И она вытащила из своей сумки где-то 800 рублей вот так вот положила. И самое интересное, я там что-то ставлю, что-то делаю, и я вижу это, понимаете? И я вижу, что она положила где-то, ну, может, 800 или 700, я не совсем поняла. И, наверное, подумала, что мне очень будет жирно это все, Значит, 200 рублей обратно положила в сумку. И оставила мне на столе 500 рублей. Я спасибо, всего хорошего. Я говорю, до свидания, всего хорошего. Ну если что, я позвоню. Я говорю, да, конечно, звоните. Проходит некоторое время, она мне звонит и говорит. Ингочка, здравствуйте, я хочу с сестрой приехать, у нее там какие-то проблемы. Вот мне нужно посмотреть, мне нужно, чтобы вы посмотрели, все это сказали. Я сказала, вы знаете, потому что мне нужно будет смотреть это все. Я, наверное, с вас возьму за консультацию для начала, ну, хотя бы тысячи три, где-то так. А там дальше посмотрим, как что у нее. Она оба обалдела просто. Вот я почувствовала по голосу, что у нее, наверное, все упало там. А, как, это платно? Я говорю, конечно, естественно, а, а у нас как бы не было такой договоренности. Я говорю, конечно, не было у нас договоренности, потому что вы же с сестрой не приезжали, как бы. Она хотела спросить, а почему с меня ты не взяла? Ну, наверное, не решилась спрашивать, а вдруг я назначу какую-то цену, и она об этом, значит, не, не подумала, да? И я тут поняла, что я спасаю людям жизнь. Я поняла, что уже сколько раз это было, когда я лечила спину человеку и попросила человека хотя бы, хотя бы просто на перекрестке оставить хлеб и монеты, откупиться. И я чувствовала, на следующий день у меня был отпуск. Я весь свой отпуск ползала на полу, потому что у меня спина болела ужасающе. И я поняла, что эти силы берут откуп с меня. Они меня наказывают за то, что я себя не ценю. Я позвонила этой женщине, я говорю, скажите, пожалуйста, а вы не ходили туда, не откупались? Я чувствую, что мне больно, просто плохо. Я понимаю, что я перетянула, и нужно было откупаться. Она сказала, вот мне делать больше нехер ходить, шастать по этим перекресткам." Я говорю, благодарю вас. Я скинула себя, закрыла эту работу. Через некоторое время она мне звонит и говорит, что у нее спина обновилась, возобновилась боль, очень больно. Я ей назначила плату. Она сначала как-то восприняла не очень хорошо мои слова. Но, видимо, деваться некуда, боли страшные. И она согласилась за эту плату, пришла, оплатила мою работу. И я у нее эти боли сняла. Больше я ее не видела. Видимо, все, больше, больше боли не было. И я сказала себе, больше никогда в жизни не смей жертвовать собой ради людей, которые тем более неблагодарны. Дорогие люди, те, которые не оплачивают ваш труд, они нигде ничего хорошего о вас не говорят. Те, которые оплачивают ваш труд, они вам отправляют и дары, и благодарность, и низкий поклон, и везде говорят, я оплатила, я откупилась, я не просто так утруждала этого человека, она не просто так это сделала, но я благодарна, что и мои деньги ушли не просто куда-то, а люди, здравствуйте, Ольга, люди не, знаете как, не переживают за то, что деньги отдали, люди переживают за то, что отдали и ничего не получили взамен, вот за что. А если у них есть этот результат, если они это чувствуют, они только счастливы и благодарны тебе, что они не просто так пришли. Это как к врачу, ты отдаешь деньги, получаешь лечение. Или отдаешь не получаешь, понимаете? Но даже врач не дает гарантии. Так вот, я к чему хочу вам, к чему я вас привожу? Я подвожу вас к тому, что пока я говорила себе: неудобно. Деньги – грязь, да плевала я на деньги, да зачем они мне нужны, деньги – зло и так далее, и так далее. Деньги для меня были злом, они действительно ко мне не приходили, и они меня видеть не хотели, я их в том числе. Когда я зауважала денежную энергию, они начали ко мне приходить. Первый шаг – любить денежную энергию. Не превращать деньги в божество, не служить деньгам. Деньги должны вам служить. Но! Как мантру повторять. Я буду жить хорошо. Я имею право жить хорошо. Я достойна жить хорошо. Уважать денежную силу. Это одна из самых сильных энергий Вселенной. Деньги – это не просто, дорогие друзья. Нет, нет таких людей. Я еще не встречала те, которые платят и поливают грязью. Как правило, те, которые платят, ценят твой труд. Потому что, прежде чем платить, они очень долго думают, анализируют и приходят к тебе уже осознанно, а не просто так. Потому что тот человек, который не платит, ему похрену. Ты скажешь, сделай это, он сделает или не сделает. Потому что он не оплачивал ничего, не терять нечего. Вот он пошел, чай попил, пришел, он тебе написал, еще кому-то написал, всем написал и отовсюду просит помощи. Ему терять нечего, он никому ничего не отдал. А когда он отдал, он нацелен на. Успех. Он делает то, что ты говоришь, и вы вместе достигаете успеха. Вот и все Он настроен на, на хорошее. Вот. Так вот. Дело в том, что первый шаг – это перестать говорить о том, что деньги – зло, что деньги мне не нужны, я деньгам не служу, вы не должны служить деньгам. Вы не должны поклоняться им, вы не должны их... Прямо собирать и хранить в мешке, не кушать, не пить, не ни одеваться, ничего. Но, да, письмо с рассылками, а? с воздуха сейчас деньги упадут. Но вы должны уважать эту силу. Если вы просите у этой силы, если вы хотите хорошо жить, вы должны убрать это препятствие прежде всего у вас подсознание в голове. Деньги не зло. Деньги – это энергия, это не просто бумаги, это энергия. Почему богатый человек может откупиться от кого угодно, может решить любую проблему? Это не только в деньгах дело. Деньги дают власть, деньги дают уверенность, деньги дают сильную энергетику, потому что ты знаешь, что к тебе не подкопаться. Деньги дают спокойствие. На завтрашний день ты знаешь, что у тебя есть профессия, у тебя есть работа, у тебя есть деньги или накопленные, или они будут идти, идти. Если у тебя есть какие-то заговоры, ритуалы, в которых ты уверен, и ты будешь их делать, они все время будут тебе давать денежные какие-то вознаграждения и так далее. То есть ты спокоен. Ты спокоен, и это значит, что ты уже живешь неплохо. Ты уже живешь в свое удовольствие. Пойдемте далее. Деньги это энергия. Деньги это. Добрая энергия – это нужная энергия. Если завтра заболеет твой родной человек, те деньги, которые ты называешь злом, они очень пригодятся тебе для того, чтобы спасти жизнь его. Понимаете? Не думать о том, что деньги мне не нужны, а думать о том, что я должна подняться, достичь чего-то и помочь тем, которые рядом со мной. Как вы можете помочь людям, если вам самим нечего будет есть? О какой доброте или духовной просветленности может идти речь, если вы смотрите туда-сюда, вот вы не можете позволить своему ребенку ничего, а там покупают ребенку, а там вы от этого злее становитесь, вы становитесь неудовлетворенные, вы ненавидите весь мир. Какая богатая душа, какой богатый духовный мир может быть у человека, который нищеброд, скажите мне, пожалуйста, человек, который хочет, который смотрит, который желает своему ребенку то же самое, но не может себе позволить, какая у нее может быть богатый внутренний мир, какой он может быть? Человек, которому нечем кормить завтра детей, его не тянет ни в театр, ни, ни в какое-то культурное мероприятие. Ему на все это насрать, извините за выражение. Он только тогда будет радоваться жизни, тогда будет идти дальше и хотеть чего-то еще, когда уже есть что есть, есть что пить и так далее и тому подобное. Сейчас и до христианства доберемся. Вообще любая религия навязывает нищету, несчастье, бедноту и так далее. Итак, дорогие друзья, деньги – добро, деньги – энергия, деньги – сила, деньги вам нужны, и вы должны эту энергию уважать. Когда вы начали уважать эту силу и поняли, что не все люди, которые э, зарабатывают, они все воры, мошенники и убийцы, и нечестные люди, все кровавые деньги, когда вы перестанете так думать, эти деньги будут приходить к вам. Вы барьер между собой деньгами уберете. Второй момент. Как мы храним деньги? Мы их... Скомкали вот так вот, да, вот так вот скомкали, засунули в кошелек. У нас нет уважения к деньгам. Деньги хранят нашу энергию, дорогие люди. Вот так вот, пересчитывая деньги, вы, да, избавлю от зла, да, пересчитывая деньги, вы передаете деньгам свою энергию. Это раз. Не надо. Комкать деньги. Деньги нужно уважать. К деньгам нужно относиться бережно. Это ваша сила, это ваша энергия. Завтрашний день и будущее ваших детей. Следующий момент. Неважно, где вы будете хранить, в заберегательной кассе или где эти... Ваши деньги будут вас любить и никогда никому не уйдут. Если вы уважительно относитесь к вашим деньгам, вас никогда в жизни никто не обдерет, не обманет, не заберет. Поверьте мне, ваши деньги никуда не уйдут, будут служить только вам, потому что денежная энергия она очень э, мощная, она очень понятливая, она разумная, как ни странно. И боги удачи они изображаются именно вот э, с определенными, скажем так, символами, намекая на то, как себя нужно ввести с денежной энергией. Например, боги денег. Давайте вот обсудим, почему э, их изображение имеет определенную символику. Значит, первое. Э, гермес, кадуцей Гермеса. Например, в руке есть кадуцей. Кадуцей, который всех мирит, который э, ведет нужный тор, который открывает определенные знания и определенный дебри в сознании для того чтобы договориться с каждым человеком это говорит о том что человек который хочет заработать денег должен себя найти должен найти общий язык с энергией денег должен найти общий язык с людьми вот он хочет заработать но он должен понять он должен быть хитрее он должен быть умнее он должен быть лучше он должен предлагать лучшее чтобы он отличался от всех то есть вот этот кадуцей договора, договоренности да, между людьми, это говорит о том, что человек, который хочет подняться, он должен понять, что он может представить этому миру, и этим подниматься, договориться с этим миром. Вот я тебе то, а ты мне богатство. Следующий момент. Фортуна. Рог изобилия. Из рога изобилия сыпятся монеты вниз. Они не наверх идут, и она их не хранит. Она не держит рок изобилия таким образом, чтобы все было закрыто и все при мне. Когда рок изобилия, значит, держится вот таким образом, откуда сыпятся деньги. Здравствуйте, хабзат, сыпятся монеты. Это о чем говорит, дорогие друзья? На что намек? На шедрость. Не бойтесь расставаться с деньгами. Если вы будете переживать за каждую. Эту, которую потратили вы мысленно закрывайте дорогу обратно деньгам отпускайте по этой же дороге обратно эта денежная сила к вам вернется намек на то что нужно быть шедрыми не бояться тратить да я сейчас и про это скажу следующий момент сундук сундук денежный это говорит о том что вы должны хранить Бережно, хранить уважительно то, что у вас есть. И каким образом? Сейчас объясню. Нищеброды, дорогие друзья, это люди, которые внутри, в себе нищие. Нищебродом может быть и миллиардер, который все время переживает за свои миллионы. Если вы изучаете жизнь богатых людей, то они совершенно не боятся, не держатся за свои богатства. И много раз, когда он их спрашивает, Скажите, пожалуйста, а вот если вы все потеряете, что вы сделаете? Они говорят: я приму этот вызов судьбы и на зло, и мне даже будет интересно, насколько я сильна. Это будет мое испытание на прочность. Я снова поднимусь. Знаете, почему? Потому что если, если человек своим главным богатством считает свои знания и опыт, этот человек никогда, нигде э, не пропадет, потому что его опыт, его знания ты не отберешь. Ты можешь забрать его деньги, имущество, но он за короткое время снова это восстановит. Самые богатейшие миллиардеры мира, дорогие люди разорялись три 4 раза и по новой начинали. Это вы сейчас видите результат их труда, вы видите их богатство, яхты, дворцы, но вы не знаете, что они три 4 раза это все теряли и по новой обретали и поднимались. Поэтому, когда у вас что-то не получается, это не повод сразу отчаиваться и лапки вниз, понимаете? Как правило, когда человек, например, доходит до э, «Золотого рудника», вот когда уже остается чуть-чуть до этого золота, он может отступиться, он может устать, махнуть рукой и уйти. А следующий, который пришел и уже на готовое начинает рубить, долбить вот эту стену, он может уже это найти буквально за сутки, да? То есть означает, что упорства не хватает. Запомните одну вещь. Вот-вот-вот. Запомните одну вещь. Как только вы подумали, что вы уже на грани, что это уже крах, это говорит о том, что в этот момент силы судьбы меняют твою судьбу. Это как раз твой успех. Как только вы подумали, что это крах и больше ничего не получится, в этот момент это и есть переломный момент вашего успеха. Потому что силы вас испытывает до того момента, пока вы уже не скажете, «Все, я больше не могу». И вам уже дают сразу резко все, что есть. Если вы меняете свое сознание, дорогие люди, на вас начинает сыпаться этот поток денег, даров и всего-всего, и вы начинаете думать, ну что это такое вообще, а где же эти деньги вообще были до этого времени, почему раньше они не шли ко мне. Начинается некое ощущение внутренней, знаете, как бы злости, непонятия, что почему я столько лет жила трудно вообще Почему я столько лет жила так бедно и тяжело, если были деньги, если можно было раньше это делать и подумать, а я вот не додумалась. Хочу вам сказать, что у каждого человека есть определенное время, когда всемирный, вселенский банк выдает вам удачные моменты, деньги, имущество и так далее. Вы раньше не могли и не имели права, и вам бы это не дали. Вам дают именно тогда, когда вы к этому готовы. Спасибо, Инна. Вам дается в тот момент, когда вы к этому готовы, когда вы уже рассчитались по счетам, когда вы уже пострадали, вы стали зрелый человек, и вы сможете этими деньгами распоряжаться. Давайте сделаем так. Вот каждый из вас, представьте, что вы вышли на улицу и нашли миллиард долларов вот в чемодане. Что вы с этим сделаете? Ничего вы не сделаете. Вы будете с этими деньгами бегать туда-сюда, Переживать, что вас ограбят, убьют за них. Вы будете пытаться их где-то разменять, и вас будут заподозрят. Вы будете пытаться через кого-то купить что-то крупное. Вы будете пытаться купить какую-то фирму, и вас прихлопнут, и скажут, откуда деньги, и так далее. Вы не сможете с этим огромным, огромным состоянием ничего сделать, потому что оно на вас свалилось внезапно. Вы не знаете, как с этим всем быть. Именно поэтому жены олигархов после их смерти все продают, все э, просырают, извините за выражение, все куда-то девают и остаются в воздухе, потому что они не умеют ими распоряжаться, они их не заработали, они не знают, что с этим огромным богатством резко можно сделать. Ну ладно, пойду в салон красоты, ну хорошо, сделаю то-то, это, ну ладно, куплю себе что-то, но я вызову подозрение. Да, Настя, ты сейчас так думаешь, потому что ты умеешь распоряжаться деньгами. Но если свалится такая огромная сумма, ты не сможешь ничего с этим сделать. И знаете выражение ⁇ ветер принес, ветер унес ⁇ Это говорит о том, что люди, которые легко получают деньги, легко с ними расстаются. Ну, пожалуйста, преступники, воры. Ну, пожалуйста, люди с 90-х и так далее. Скажите, многие ли из них разбогатели? Основное количество из них лежат на хованском кладбище, еще где-нибудь там, да, в лесах закопанные. Другая половина живет проголодь. Я лично знала некоторых таких людей, бывших еще с 90-х годов, которые на самом деле сейчас уже абсолютные пьяницы, ничего у них нет, потому что они просто запирали у людей забирали то что не заслужено во первых да то что не свое они просто брали и не дорожили этими деньгами потому что завтра еще отберу и послезавтра отберу как бы и и не и, и не страшно и нечего тут хранить и нечего тут накапливать и со временем получилось так что это все закончилось и они остались в воздухе ни с чем вот Неожиданные деньги, они приносят неожиданные проблемы. Для того, чтобы человек мог подняться, дорогие друзья, не надо мечтать о миллионах, которые на вас свалится. Это самая глупая мечта, которая есть. Неправильно так мечтать. Вот бы мне такие деньги сразу, и вот я бы то сделал, вы бы ничего не сделали, вы бы потерялись. Основное количество тех, которые выигрывали в лотерею, да, точно, через некоторое время они либо их убивали, либо что-то с ними случалось. В общем, они не умеют этим распоряжаться, потому что к деньгам идут медленно. Ты сначала получаешь за свою работу столько-то тысяч, и ты знаешь, что тебе на, надо, чего тебе не хватает. Потом получаешь уже десятки тысяч. Ты уже знаешь, вот мне вот это надо, то надо. Потом дальше, дальше, и ты уже начинаешь понимать, как ими распоряжаться, что с ними делать, что мне нужно купить в первую очередь, а куда можно отложить, а как можно ими пользоваться. Потом ты можешь понять банковские карты, ты начнешь ими пользоваться, ты научишься, как сделать, как переводы сделать, как себе там это купить, как через них платить. Понимаете, к этому идешь постепенно. И в тот момент, когда ты уже готова к этому, когда ты уже понимаешь, как деньгами распоряжаться? Вот ты постепенно накопила, накопила, купила себе дом. Очень хорошо. Потом постепенно накопила через некоторое время, купила еще, например, квартиру для себя, да? Вот, все, ты знаешь, как распоряжаться. Теперь тебе хочется машины, ты знаешь, как копить, ты знаешь, как купить, ты знаешь, куда вкладывать, ты знаешь, как картой пользоваться, ты знаешь, как оплатить, ты, ты, ты уже все знаешь, ты не боишься денег. Ты наоборот, ты спокойно воспринимаешь. Нужно быть готовым это принять, дорогие люди. Когда человек просто мечтает в воздухе, что получит там, миллиарды, он не готов это принимать. И эти миллиарды, если вам дадут, вы просто будете с этим миллиардом бегать туда-сюда, не знаю, куда девать, что делать, где спрятать, а как купить, чтобы никто не понял, что мне деньги появились, а что мне делать, а как мне разменять, а где мне ходить, а что мне делать вы запутаетесь, и в итоге эти деньги принесут вам несчастье. Вот именно поэтому клады, которые находят люди, клады приводят к убийству, клады приводят к пьянству, говорят, проклятые клады. На самом деле дело не в проклятии кладов, хотя когда клад зарывают, там ставят э, что-то такое начитанное, и, и нечто такое уже, скажем так, э, Подождите секунду Не отвлекайте меня сейчас о том Что у вас деньгами, проблемой и так далее Мы сейчас говорим о другом И человек хватает сразу эти деньги Вместо того, чтобы что-то заговорить Очистить, да Человек из этого клада не отдает ничего Другим людям, нуждающимся Все себе за загробастов То есть он полностью это Все это проклятие на свою голову взял Никак не откупился, ничего не потерял И хочет этими деньгами разбогатеть Вспомните фильм «Угрюм река», да, когда он нашел клад разбойников? И к чему это привело? Это привело к тому, что их род постепенно начал вымирать, потому что эти деньги случайно ничего хорошего не принесли. Человек, который случайно резко взлетел на самую вершину власти или денег, богатства, этот человек, просто хуже этого человека не бывает. Если вы заметили, например, ну... Люди, которые из рода в род, богатые люди, просто богатейшие люди мира, они очень спокойно к этому относятся. Очень спокойно к этому относятся, и у них чувствуется порода. Я помню, когда Кэролайн Кокс приезжала в Россию, и были какие-то мероприятия, и она должна была там участвовать в этих мероприятиях, и она привезла какие-то наряды, там украшения и все такое. Но самое интересное, что она пошла в спортивном костюме, она совершенно не одевала, значит, никакие э, э, кольца, никакие украшения родовые, которые ей достались. И когда у нее спросили, почему вы вот привезли столько нарядов, всего, и вы не, не одеваете их, она, знаете, что она сказала? У вас такой добрый народ, я не хочу их унижать. Понимаете? Вот это говорит о породистости, это говорит о человеке, который богат и материально, и духовно внутренний. Она росла в этом богатстве, для нее это не какое-то, знаете, не какое-то там великое дело, не удивление, она росла в, это, в этой атмосфере богатства, и, и ей незачем это все одевать для того, чтобы почувствовать себя там богатый или, или преуспевающий следующий момент у меня был друг он работал официантом в очень таком элитном ресторане Москвы и давно работала и там устроиться то не так просто у нее там тетка просто была как бы заведовала этим всем и она его устроила и я говорю я говорю Андрей ты можешь мне вот сказать как определяешь ты богатых людей да и вот Людей, которые играют под богатство. И он мне сказал такие интересные вещи, я действительно запомнила. Говорит, ты знаешь как, вот заходит там деваха, да, губы там пряником сделанные, вот, э, значит, кольца массивные какие-то там э, сделаны, э, бижутерия массивная просто, волосы, прическа обязательно яркого цвета, э, зерошенное все там из себя, значит, ярко одетая, короткая юбка. Грудь обязательно должна быть силиконовая, огромные ногти, там такие накрашенные, яркие и так далее. То есть она приходит, и незнающий человек воспримет ее как богатую даму. Просто богатейшую даму, которая пришла, вся одетая, вся в золоте, вся в необычных таких вещах, значит, садится, заказывает кофе, чай, еще что-нибудь и так далее. И глазами стреляет в разные стороны. Для того, чтобы подцепить богатого мужика. Вот. Да-да-да. Для того, чтобы подцепить, значит, таких дурачков, как им кажется. Им почему-то кажется, что богатые мужчины – это такие дурачки просто. Может, индийских фильмов насмотрелись. В Индии же там показывают, как бы, что каждый миллионер просто спит и видит, когда он женится на бедной сироте и все ей передаст. На самом деле в Индии богатые люди роднятся только между собой. И это настолько у них все под контролем, знаете. И, говорит, и заходит просто женщина в обычный, вот обычный шнурок у нее там на, на шее, да, какой-то маленький камушек. И этот камушек может стоить, там, скажем, 3 миллиона долларов маленькое колечко. Короткие ногти аккуратные, как правило классического цвета, там бежевый, белый, то есть, ну, таких вот, или там, в крайнем случае, темный какой-нибудь вишневый цвет. Обычная, значит, рубашка на ней, обычные брюки на ней, ну, как нам кажется, да? Обычная прическа, ухоженный вид, все нормально, белые зубы. Красивый там макияж под э, натуральный. Все, она подходит, там берет, отдает, скажем, 20 тысяч долларов и заказывает стол на ве вечер. Э, вот друзей пригласите, откуда-то они приехали. Вот. Э, ну вот, пожалуйста, дочка слесарь-уборщицы. И, значит, может, подойти такой человек, да, простенькая такая женщина, свиненькая положить такую огромную сумму, заказать на вечер стол, оплатить заранее и уехать. И уехать на такой машине, что три квартиры в Москве за эту машину можно отдать. Так вот, богатство определяет не кричащим видом. Богатство определяет, во-первых, внутренним благородством, спокойствием, потому что человек богатый, он э, осознает свое вот это величие. Понимаете, это как лев лев, который спокойно лежит. И ты попробуй возле этого льва пройтись. А собака, которая себя ничего не представляет, будет тявкать очень громко, для того, чтобы его заметили слышали. Вот сравнение. Человек, который нищеброд, он старается внешними проявлениями показать себя какой-то такой преуспевающей дамой. Ну, например, да, ногти огроменные, Огромные длинные ресницы, какая-то прическа а-ля 80-х, там, мы поехали на дискотеку сельскую. Макияж просто, ну, умопомрачительный, насколько возможно, много намазано. Губы огроменные, то есть считается, что вот этот э, рабочий колхоз, колхозный вот этот типаж, говорит о том, что ты богатая женщина, ты можешь себе позволить там какой-то тату, губы, ногти, все такое. На самом деле, это нищета души. Это реально показывает нищету человека, душу, духовную нищету, просто нищету, которую она хочет перекрыть. То есть, человек, который не видел в глаза, да, 50 тысяч рублей, ему попались 5 тысяч, и эти 5 тысяч он хочет как можно рациональнее так потратить, чтобы э, все увидели, что ты богатая женщина, что ты прям ухоженная. То есть, за эти пять тысяч можно пойти приклеить ресницы, например, ногти приклеить там как можно ярче цветами, сделать огромные губы, э, я не знаю, пахалом махать там или шапку какую-нибудь, блестюльку на башку надеть, и, и показаться очень богатой, респектабельной дамой. На самом деле это смешно, потому что самые гениальные мысли э, говорились в обычных знаете, в спортивных э, штанах сидя, они а в ресторанах самых богатых и так далее. То есть хочу вам сказать, дорогие друзья, что люди, которые э, считают, что богатство это как можно более кричащий вид, эти люди никогда не будут богатыми. Эти люди никогда не будут богатыми, потому что они неправильно понимают богатство. Что такое богатство? Богатство сначала ⁇ это внутренний мир богатый, а потом этот внутренний мир выходит наружу. Мы все говорим так, вот будут деньги, вот сейчас проблему решу, сделаю вот это, а потом пойду себе, там, куплю краску, накрашу волосы, или буду ухаживать за лицом, или за ногтями, я не за собой, что-нибудь красивое куплю, куплю себе какой нибудь например, там, красивую обувь, или вот, ну, сейчас вот появится, все дела, решу, а потом уже займусь собой. Очень глупая мысль, потому что Собой вы вот таким темпом никогда не займетесь. Вы сначала должны себе понравиться. Когда вы себе понравитесь, у вас будет очень сильная энергетика. Очень сильная энергетика, эта энергетика притянет к вам все, что вы хотите. Дорогие женщины, когда у вас начинается депрессия, не боритесь с этой депрессией. Не пытайтесь специально что-то сделать, что-то читать, тем более пить какие-то лекарства, которые помогают на время или дают эффект совершенно обратно, что человек вообще открывает окно и прыгает оттуда. Мой вам совет. Депрессия – это боль души. Ваша душа не хочет жить той жизнью, которую вы заставляете ее жить. И она говорит, я тебя убью и освобожусь, но я не буду жить с этим человеком, потому что тебе так угодно или выгодно, или твоим родственникам так надо. Я не буду жить в этой местности, потому что ты не хочешь ничего поменять. Я не буду жить, я не буду работать на этой работе, где меня грызут, только потому что ты боишься поменять обстановку. Я тебя убью, но я не буду жить той жизнью, которую ты мне навязываешь. Это боль души. Душа говорит об этом. Вы хотите освободиться от депрессии? Как бы вам ни было хреново, возьмите, идите, купите краску, накрасьте себе волосы, поухаживайте за лицом. И вы не представляете, эта депрессия просто ветром сдует, она уйдет. Если вы боретесь с депрессией, она усугубляется. Вы со своей душой боретесь, вы свою душу насилуете. Нет, я буду вот так делать. А ты не будешь. Нет, я буду. Депрессия это боль души. Что-нибудь сделайте, она сама уйдет. Она сама уйдет. Да, Алина, люди богатые, они уже уверены в себе и в своем богатстве. Им незачем это говорить, об этом орать, кричать. Они внутри богаты уже, понимаете? И они спокойно к этому относятся. А вот выскочки, которые не с ни сего были уборщицами, например, на Рублевке, а потом резко кто-то там на них обратил внимание, вот эти выскочки пытаются всеми силами унизить тех, которые так же, как они когда-то, да, работают вот прислугой. Они пытаются показать себя госпожой. Как ни странно, все эти выскочки, которые резко чего-то получают, резко и теряют. Когда это не твое ты за это не борешься, понимаете? Ты не, не делала ничего, ты к этому не шла, ты не теряла свою молодость, ты не теряла свои силы, ты не теряла свою красоту э, и так далее, и так далее. Давайте вот эту хрень не пишите, иначе я вас выкинем с форума. Уважаемые, как там вас зовут? Если человек ничего не отдавал, не жертвовал и внезапно получил, э, вот внезапно все это пришло, он очень легко теряет, ему все равно, куда это уйдет, и, и что с этим всем станет, то есть он за это не держится. Так вот, если вы хотите, чтобы ваши проблемы решались, сделайте следующее. Следуйте тем законам вселенским, которым я вас учу. Просто следуйте этим законам, и у вас все будет хорошо, дорогие люди. Для начала полюбить себя. Не бойтесь завтра остаться в воздухе. А что я буду делать? Нет, я сейчас эту, на эту краску потрачу, а завтра мне надо будет... Нет, я лучше сэкономлю. Значит, за... запомните одну вещь. Есть такой анекдот. Мужик сидит, значит, в трамвае и думает. Опять завтра будет ругань, значит, на работе. Опять меня вызовут, отчитают. Опять у меня... С женой будут проблемы, опять я ночью ничего не смогу, и она на меня обидится. Опять я своему ребенку ничего не смогу купить, и ребенок со мной разговаривать не будет. Опять завтра будет плохо, и все будет в, прям в темноте. И сзади идет дух и записывает. Так и запишем, завтра он заказал одно и то же. И на завтра тоже. Когда вы говорите, кто-то вас слышит, и делает именно так, как вы говорите. Если вы будете сидеть и говорить, «Нет, если я потрачу на себя, а потом вот ребенку надо, и это...» Дорогие люди, хотите вам советы? Любите себя. Если вы себя не будете любить, вас не будут любить ни ваши дети, ни ваше окружение. Я знаю женщин, которые преданно были просто матери, до да, от мозга костей. Матери, которые продавали свое жилье, чтобы помочь своему ребенку выйти из долгов, а ребенок просто их кидал и убегал. Если вы себя не любите, вас никто не любит. Если вы любите себя, может это эгоистично звучит, но я хочу вам сказать, я своей жизнью никому не обязана. Я не считаю, что я должна жертвовать своими интересами ради своего сына. Я его очень люблю. Если будет нужно, я поменяю с ним жизнями. Это однозначно. Но если я буду жить так, как хочет мой ребенок, если мой ребенок хочет принять вот этого дядю, значит, я должна за него выйти, потому что ребенок так хочет. Нет. Я должна говорить своему сыну, я говорю, сынок, я люблю этого человека, и ты его примешь. Все. Других разговоров у нас не было с ним. Я не спрашивала его, ты примешь этого человека? Пожалуйста. Нет. Я сказала, это моя жизнь. Я хочу, и ты его примешь. Это раз. Вы женщина. Да, вы мать. Но прежде всего вы женщина. Вы должны себя любить. Если вы красивая мама... Ваш ребенок от этого только рад. Если мама отдает до последней копейки денег ему, если до последней выжимает себя, убивает себя, но при этом она неприятно выглядит, при этом она депрессивна, при этом она просто готова, знаете, как собаки говорят, фас, там мама фас, я хочу вот это, неси мне то, купи мне это. При этом она просто слуга в доме. Ребенок не оценит такую мать. Вы пример для своих детей. Если вы не будете ухоженная, сильная женщина, что бы вы для этих детей не делали, это не ценится. Многие дети э, не оценили свою мать, которая всю жизнь говорила: ради детей терплю, ради детей, чтобы у детей отец был. Это все отмазки. Ради детей никто ничего не терпит, дорогие люди. Женщина живет с мужчиной, потому что. Либо ей хорошо в постели с ним, ей нужен секс от него, либо она не хочет сама работать, ничего делать, и мужчина все приносит, поэтому ей как бы, э, скажем так, ей комфортно с ним жить. Либо она очень слабый человек боится что-то менять. Но в любом случае никогда ни одна женщина ни с кем не живет ради детей. Забудьте, это все вранье, это все маскировка. Никогда. Если женщина терпит мужчину, значит, что-то их пока связывает. Если ничего не будет связывать, эту женщину никто не удержит. Никогда. Женщина может от своих детей отказаться, если достанут, не то что от мужчины. Следующий момент. Извольте, я окно открою, я просто уже не могу. Никогда не говорите, я займусь собой, когда все проблемы решу. Вы никогда не решите никакие проблемы, если вы о себе забудете. Если вы стали, пошли, накрасили волосы, Красиво оделись, вышли на улицу, во-первых, вы забираете энергию. Вы заряжаетесь энергией, когда вы проходите э, мимо людей. Вы отвлекаетесь, вы видите, что есть другой мир, кроме четырех стен, где вы сидите сутками. Второй момент. Наш мир состоит из паутины, паутины энергии. Мы это не видим, но это есть. Дорогие люди, вы тот день видели, как я остановила дождь. Вы увидели физическое проявление магии. То есть то, что вы могли воочию увидеть, вы увидели. Вот точно таким же образом, как я остановила дождь, например, я останавливаю порчу, я останавливаю проклятие, да, или снимаю, заканчиваю, только это вы не видите. Это уже в духовном проявлении. Вы это не видите, но это видит человек, которому становится легче, лучше, дела идут вперед. Вот, вот таким образом происходят все эти работы. То есть о чем я хочу сказать? Что есть невидимые вещи, которые мы с вами не видим, но оно существует. Вы когда говорите по телефону, вы не видите, по какой линии этот звонок к вам идет. Но эта линия существует, оно есть, энергетическое поле существует. Если вы из себя представляете отрицательное энергетическое поле, если вы не занимаетесь собой, если вы не любите себя, если вы ненавидите весь мир, если вы зарылись в себе и так далее, вы источаете энергию отрицательную. Подобное притягивает подобное. Отрицательная энергия, которую вы источаете, идет по миру и находит отрицательного человека, отрицательные вещи, отрицательные там происшествие вы слышали когда-нибудь беда одна не приходит мы говорим да это говорит о том что если вы плохо себя чувствуете вместо того чтобы все было хорошо еще хуже становится майк тайсон говорил такую фразу когда я хочу сдаваться я думаю что если я сейчас сдамся от этого лучше не станет лучше я поборюсь дальше есть одна такая Древнерусская фраза «бейся там, где стоишь». Не нужно быть миллионером, не нужно быть, я не знаю, за спиной, чтобы у тебя были там папа-министр, мама-судья. Нет, достаточно быть тем, кем ты хочешь быть, достаточно иметь мечту. Здравствуйте, Наталья. Мечту и за эту мечту бороться как ты можешь, своими силами. Постепенно эта волна начнет дальше, дальше, дальше, дальше, понимаете, идти. Итак, значит, дорогие люди, если вы хотите быть богатыми, для начала вы должны перестать бояться богатства. А вдруг, если у меня будут деньги, мне будет налогово проверять? А вдруг, если я буду деньги, меня ограбят, убьют? А деньги просто так не приходят. А я буду мишенью. А деньги, они грязные. А деньги вообще не хороют. А деньги вообще зло несут человеку. А мне бы найти сразу миллион долларов, я бы тогда вот разбогатела. А мне, у меня нету спины, мне никто не помогает. Я не знаю, что делать. Я, я не, не смогу, я не справлюсь, я же не бог. А у меня нету никакой поддержки. И так далее. Эти мысли, они вас загупят. И отведут в бездну. Значит, хочу вам сказать, что семь с половиной лет назад, ну, почти восьмой год, я приехала в Москву с одним чемоданом, с две рублями в кармане и с огромной мечтой покорить Москву. Москва меня била об стены. Я не знаю, сколько миллионов я потратила, во-первых, на съемную квартиру, Потому что за столько лет в одной квартире за все это платить, я не говорю вообще о всем остальном. Я не знаю, сколько миллионов у меня потратилось на лечение и спасение своей жизни. Я не знаю, сколько миллионов я раздала. И я не знаю, на сколько миллионов я понакупила атрибуты и прочее, прочее. Я знаю только одно, что это все мой труд. И это все мне давалось. И самое главное, что я себе запретила, бояться. Просто запрещаю себе бояться. Я хочу вам объяснить, что все вокруг нас – это деньги, имущество и богатство. Можно без денег быть очень счастливым человеком. Выйти на улицу, выйти на природу, сесть и посмотреть. Природа очень щедрая. Трава, цветы. Деревья это все огромное изобилие, оно существует. И все приходится, все приходится приходит из ниоткуда. У каждого из нас с вами есть определенный банк, который при нашем рождении нам дается Вселенным. И этот банк пополняется, пополняется, в конце концов, хлыщет на нас когда мы это заслужили. У каждого из нас есть то, что наше в этом мире. Все богатство мира распределено очень честно, и всем хватит. Запомните, никогда не думайте так. Да ну, откуда, вот если бы у каждого, если бы каждому давалось, так откуда же столько денег, чтобы все хорошо жили? Вопрос, а все ли хотят хорошо жить? Одна дура, певичка, сказала, если бы магия существовала, человек вот так щелкнул и стал президентом России. Хочу спросить у этой дуры, а все ли хотят стать президентами России? Я, например, не хочу, у меня совершенно другие цели в этой жизни. И тот не хочет. И не все хотят быть министрами, не все хотят быть чиновниками и так далее. У каждого своя мечта и по мере его мечты и дается. Не все хотят быть президентами. Это очень... Тупое и очень низкосортное, это очень примитивное мышление, что если бы все было так легко и просто, так все бы были президентами. А зачем всем быть президентами? Вопрос. Еще раз спрашиваю, все хотят быть президентами, кто-то же должен трактористом работать, кто-то должен поле убирать, кто-то должен еще что-то делать, правда? Не все должны быть президентами и министрами. Каждый человек создан по мере своей мечты, ему дается... Та мечта, которая его приведет к тому, что он хочет. Кто сказал, что кому-то надо прям дворцы, кому-то достаточно лачушки, и он уже счастлив, понимаете? Это для него уже, э, скажем так, уже предел его мечтаний, он не хочет большего. Дорогие люди, Вселенная настолько разумна, что вы даже не можете себе представить. И этой разумности, если вы будете правильно пользоваться, вы будете удачливые люди, просто удачливые люди. Смотрите, Вселенная создала народы Кавказа малыми. Вселенная создала народы Европы больше. Вселенная создала славянскую расу больше. Почему? Вы представьте, если бы в мире было 200 50 миллионов кавказцев, да, все население России. Мир просто держался бы, просто мир находился бы в войне все время, потому что это воинствующие народы, понимаете? Они нужны. Они нужны. Например, они составляют косяк армии России. Они составляют косяк спецвойсков России. Они очень сильные народы. Но... Нужно ли нам 250 миллионов воинов? Нет. Нам достаточно того, что нам вселенная дала. Теперь представьте, что славянская нация, ну, предположим, да, была бы такой же горячей, с такими же традициями, обычаями горскими. Вы можете представить, мы бы смогли жить в России? Нет. Мы бы не смогли, потому что огромная масса народу, которая живет по очень жестким канонам и законам, она бы просто не выдержала этой массы энергии, понимаете? А вот когда, скажем, Кавказ имеет свои традиции, обычаи, вызывает у нас уважение, интерес для нас это интересно, экзотика, это прикосновение к древности в конце концов к обычаям, к этнологии, нам очень приятно, и интересно, но всего лишь интересно, но мы не согласны и мы не готовы жить по таким канонам. Нам хочется в большой и огромной стране жить по-другому, жить более свободно. Потому что такое огромное население такой натиск традиции не вынесет. А значит, Вселенная создана разумно, она создает те нации, которые воинствующие и сильные в меньшем количестве, те нации, которые более спокойны и уравновешены в большем количестве. Понимаете, как хотите. Но она создала не просто так. Столько и столько и столько. Далее. Вы должны сделать вот просто вот мантру, молитву и образ жизни, и, и как хотите. Следующее выражение. Деньги приходят легко. Деньги даются легко. Не говорите никогда своим детям, у нас нет денег, Куда уж нам там? Мы не боги, мы не богатые, мы не миллиардеры, мы не сможем, мы себе не позволим, вы себе закрывайте это. Эти деньги хотят к вам прийти. И эта удача хочет к вам прийти. Но вы закрывайте ворота и говорите, пошла вон отсюда, это не для нас вообще. Мы не богатые люди и вообще деньги зло, и пошли вы куда-нибудь подальше. Постоянное с детства учить ребенка деньги зло, деньги не даются, денег нету. Жизнь вообще мука, и, и деньги у нас не бывает, и, и куда же нам до этого, и, и живите экономно, и не тратьте, и не... Это все закрывает, вы всю жизнь будете считать копейки, ничего не достигнете. Говорим слова, деньги даются легко, деньги приходят легко, деньги – нужная энергия, мне нужны деньги, у меня будут деньги, у меня есть деньги. Это первое. Второй момент. Я уже вам говорила. Если вы будете постоянно говорить о том, что вы займётесь собой, когда решите проблемы, ваши проблемы никогда во веки вечные не решатся. Вы должны сначала любить себя. Пошли, накрасили волосы, ногти, собой занялись, прошлись, вам Стало легче, вы себя почувствовали красивой, умной, сильной. И вдруг ваши проблемы начинают решаться. Да, это тоже верно. Не все должны быть ведьмы и колдуны. Ваши проблемы начинают решаться ни с того, ни с сила. Знаете почему? Потому что вы поверили в себя потому что вы выкинули этот страх изнутри, потому что вы излучаете положительную энергию. Когда человек излучает положительную энергию, он эту положительную энергию тянет к себе от других. То есть приходят в вашу жизнь положительные люди. Когда вы, как вам сказать, закрываете свое сердце, свой разум перед деньгами и богатством, оно к вам не приходит. Не обязательно стремиться к тому, чтобы собирать собирать деньги, деньги, но стремиться к тому, чтобы жить в достатке, вы должны и обязаны. Вы просто обязаны быть богатыми. Говорите себе это почаще. Как вы можете помочь своим друзьям, близким, если у вас не будет средств жить? Для того, чтобы помочь своим близким, вы сами должны хорошо жить. Я говорю следующее. Деньги меня любят. Не, не я люблю деньги, я, я могу сказать, я люблю деньги, это тоже неплохо. Но постарайтесь быть эгоистичнее, они вас любят. Деньги меня любят. Деньги всюду есть. У вас есть ваше имущество, ваш банк. И оттуда вам они должны дать. Если вы хотите, то этот банк вам выдаст ваши деньги. Это ваши деньги. Я свое верну. Я свое получу. Мои деньги, это мои деньги. Они будут мои. Они ко мне придут в любом случае. Я их все равно получу. Я все равно буду жить хорошо. Потом. Запомните одну вещь. Да, быстро тратятся и быстро приходят. Деньги они должны тратиться. Не надо их держать. Деньги должны на что-то применяться. Деньги приходят для того, чтобы вы хорошо одевались, кушали, позволили себе то, что хотите, позволили своим детям, что хотите, своим близким, друзьям. А потом, легко отпуская, они легко и приходят. И не надо все время переживать. Вот, закончились, что я буду делать? Ничего не будете делать. Они опять придут. Эта энергия никуда не делась. Будьте шедрые, оставляйте чаевые, оставляйте лишние деньги. Помогите друзьям, когда у вас есть возможность. Делайте красивые подарки. Они обязательно вам вернутся. Это раз. Деньги даются легко, деньги меня любят. Потом откладывать на черный день не нужно говорить. Вы этот черный день, вы, вы понимаете, что вы свою жизнь планируете, вы как планку ставите на черный день. То есть вы отложили на черный день, а этот черный день придет. То есть негр придет к вам постучиться черный. Черный день придет, если вы будете откладывать на черный день. Не надо черный день планировать. Скажите, на отдых, купить что-то и прочее. Следующий момент. Как хранить деньги? В вашем кошельке не должны быть ни фотографии. Если фотографии близких и друзей будут, они со временем будут к вам относиться как к денежному кошельку. То есть вы будете денежную энергию отдавать им. Карты, деньги. Хотя бы один доллар положите. Доллар тянет деньги. Уже доказанный факт, потому что страны, которые пользуются долларом, они сильны в экономическом положении. Да? Значит, э -э -э эти деньги, эта монета, имеет особую энергетику. Поэтому я работаю с долларом. Приходят мне рублями, но я работаю с долларом, притягиваю долларом. Следующий момент. Дома не держите Треснутую посуду, не держите треснутые сувениры и так далее. Они тормозят все и приносят несчастье. Постарайтесь, чтобы ваши кошельки были из хорошей кожи, чтобы они были или черного цвета, или золотистого, или красного. Вообще черный и красный цвет кошелька, он самый оптимальный и отличный. Кошелек у вас должен быть любимый. Красивый, хороший, куда вам приятно ложить деньги. Если у вас отвращение от того, что вы сейчас опять этот растрепанный, порванный кошелек вытащите, то деньги у вас никогда не будут там задерживаться. Да, лавр и все такое, это уже, да, это уже второстепенно. Следующий момент. Возьмите определенную купюру: 5 тысяч, десять тысяч, сколько там хотите. Возьмите большой сундук. Желательно, чтобы сундук был э, деревянный, потому что дерево дышит и дерево живое. Это энергия, энергетическое поле. Положите на дно сундука пять Я вас уверяю, даю гарантию миллион процентов. Вот в этом отношении я вам гарантию могу дать, что через месяц в этом э, сундуке у вас места не будет. Вам придется эти деньги отложить в другое место и снова сундук взять. Вселенная не любит Открытое, не любит пустое пространство Оно наполняет, дорогие люди Я беру одно кольцо, ложу в большой сундук, огромный Через месяц в этом сундуке места нету, Мне приходится уже другой сундук брать Вселенная пустое пространство наполняет Через некоторое время это место будет полно деньгами Не сувайте деньги, как вы храните деньги? Заметьте, вы храните деньги в каких-то, пихаете он туда, в какой-нибудь кошелек или какую-нибудь емкость, прямо пихаете, закрываете под подушками, я не знаю под чем. Так вот, вы место не оставляете деньгам, деньги не дышат. Вы оттуда взяли 5000, потратили. Обратно пришло 5000, засунули обратно, положили снова в это место, впихнули, прямо закрыли. Это место тесное, больше вам. Не дается. Да, у Яны многие заказали черно-белый кошелек после моего кошелька. Но дело в том, что у меня просто специальный такой на заказ фирмы такое я не встречала больше. Я бы с радостью сказала, где их приобрести, но я вот по заказу взяла. Так вот, когда вы пихаете деньги, закрываете вот так, да, в каком-то месте, в емкости какой-то, не знаю где, вы берете их потратили. Освободилось место только для одной купюры, дорогие друзья. Вы снова их пихнули туда, снова храните. Больше места нет. Эти деньги не пустят лишнего никого сюда. Вы снова взяли, потратили, снова вам пришло столько же, вы положили обратно и снова запихнули. И вы думаете, а что у меня денег не прибавляется? Ну никак. Ну вот приходит вот одну купюру трачу, снова столько же, не больше ни копейки, да, снова положила, снова трачу. Дайте деньгам дышать. Положите одну купюру, остальное можете хранить где хотите. Одну купюру положите под, на дно сундука, и через некоторое время это место будет заполняться. И тогда вы уже этот сундук полный просто опустошите, Положите куда-нибудь другое место эти деньги и снова будете пополнять. Я понимаю, что вы храните деньги на карточке, но если вы будете делать с этим сундуком, прибавление придет на вашу карточку. Какая разница? Вселенная будет заполнять. Понимаете? Оно не любит пустого пространства. Следующий момент. Не носите бижутерию. Бижутерия приносит неудачи, бижутерия приносит бедность. Та же самая хорошая элитная бижутерия носится только по таким особым дням. Бижутерию не носите, дорогие люди. Носите серебро, золото, белое золото, как хотите, с натуральными камнями. Купите одно кольцо, вот накопите хоть полгода, купите одно кольцо. Да-да, вот точно. А я сама хотела фортуну подарить. Подхожу, говорю, у вас есть фортуна? Она говорит, нет, все закупили. А что такое? Она помогает? А что люди так сразу приходят вот, э, покупать? Вот. Китайцев почему много? Китайцев много, потому что они весь мир кормят своим трудолюбием. Вот поэтому их и много. Они как муравьи работают день и ночь. Натуральные камни... Натуральные металлы, они тянут вам другие. Похожие тянет похожие, понимаете? Если вы носите бижутерию, бижутерия лишена силы. В ней нет энергетики. Поэтому тем более люди силы, они предпочитают настоящие камни. Люди, которые... Спасибо большое. Люди, которые, скажем, властимые, люди, которые имеют свой магазин, свою фирму, они всегда предпочитают натуральные камни. Потому что они знают, что натуральные камни, они носитель энергии. И эта энергия будет тянуть еще э, энергию. Бижутерию носить не стоит. Во-первых, много-множество бижутерии это безскусица. Вот показывают некоторые. Там какие-то бижутерии, птички, коровки, там собаки, не знаю что. Это смешно, это не зрелость. Те, которые себя называют ведьмами, там, позиционируют ведьмами и так далее, они, если уже им 40 лет почти исполнилось, они должны иметь огромное количество, то есть огромную коллекцию, всяких разных украшений и прочие, это и подарки, это и приобретенные, это все, это и магического типа, да, скажем так, символами богов, пожест и так далее. Люди, которые говорят, что занимаются магией, носят бижутерию под 40 лет бабы, э, эти люди о магии вообще представления не имеют никакого. Потому что, еще раз говорю: да, оно не просто выглядит как мещанство, имеет свой возраст, Павел. После 30 лет женщине бижутерия не идет, ее энергии тоже не идет бижутерия, понимаете? Вот ее энергии тоже не идет бижутерия, потому что бижутерия она э, не притягивает силу денег. Пойдемте далее, следующий момент. Не берите в секонд-хенде никакие вещи, как бы вам не было трудно. Запомните одну вещь. Если вы свою энергетику приучили к дешевым духам, если вы приучили свою энергетику к одеждам, взятым из других, понимаете, то есть из других источников, имеется в виду, через старые руки, как бы это ни было соблазнительно красиво, если вы пошли, оделись в секонд-хенде, вы всю жизнь будете там покупать. Вам больше возможностей не дадут. Поймите одну вещь. Силы дают тому человеку, который хочет хорошо жить. Если человек не готов к этому, если человек на себя жалеет деньги, он, как вам сказать, если человек не жалеет на себя деньги, он уже показывает Вселенной, что он готов к богатству. А потусторонний мир, тонкий мир, подстраивается под нас и будет делать так, как мы хотим. Э -э Медицинская сталь или э -э сплав металлический – это тот же самый серебро и белое золото, Настя, чтобы ты знала. Еще это называют стерлинговое серебро. Объясню почему. Потому что когда фунты-стерлинги вышли из обихода, они уже перестали пользоваться, их начали расплавлять и делать из них украшения. То есть их покупали ювелирные магазины по дешевке, хотя это чистейшее, но в любом случае. И из них делали э, украшения, поэтому они не настолько, э, скажем так, дорого стоят, но они не отличаются ни, ничем от белого золота или серебра, это то же самое. Это чисто, чистый металл. Просто называется или медицинский сталь, или стерлинговое серебро. Что касаемо секонд-хендов. Во-первых, хочу вам сказать, что в крематориях, дорогие люди, раздевают умерших людей, особенно богатых людей. Ты не будешь проверять, в чем этого человека сожгли. Раздевают, снимают вещи и сдают секонд-хенды. Одна женщина нашла талон, Талон на кремацию, когда купила себе красивые платья, И после этого она перестала туда ходить, и она не понимала, почему она болеет, почему ей плохо. Там очень много одежд и вещей, взятых из крематория. Следующий момент. Парики, которые делаются из натуральных волос. Парики, которые делаются из натуральных волос. Покажите мне, много ли женщин готовы расстаться с роскошной косой или с красивой шевелюрой. Я таких не знаю. Может быть, из безысходности женщина продаст свои волосы, но это очень редкий случай. А этих париков производится много миллионов. Откуда это все? Это волосы, которые покупаются в крематориях. Точно так же. Дизайнерские украшения из дерева, ювелирной смолы – это не бижутерия. Дерево, смола – это природный материал, который дышит. Бижутерия – это стекло, это э, низкопробный металл. То есть это то, что на самом деле совершенно далеко от понятия э, украшения, да, и так далее. Ну... Ужасно, не ужасно, Марго, но это правда, это истинная правда, и так и происходит. Есть люди, которые специально ходят по кладбищам, собирают оттуда букеты. Венки, конечно, не могут забрать, если только цветы оттуда заберут. Собирают букеты, приносят этим бабкам и отдают за там, 20 рублей, за 50 рублей эти букеты. Эти бабки прекрасно знают, откуда эти цветы. Но они их ставят и продают дальше, понимаете? насчет волос, наращивание и прочее. Наращивание волос, приклеивание ногтей и прочее, прочее, это все пришло из э, это мода африканских рабынь. Они это создали для того, чтобы э, как-то отличаться от европеек, для того, чтобы соблазнять мужчин которые, э, в принципе, являлись доходом у африканской стороны, то есть, контингента, да, то есть, ну, это, скажем так, публичные дома, они выглядели необычно. Приклеивали себе ногти, наращивали волосы, даже ресницы клеили. Эта мода пошла оттуда. Э, так, да, поэтому бывают так такие случаи, когда из кладбищ собранные цветы продаются по которому-то разу и прочее да, искусственные волосы, то есть натуральные волосы тоже могут взять из крематории, дорогие люди так что учтите, следующий момент дорогие друзья, хочу вам сказать что как только у вас появляется много денег или появляется много финансов да, появляется и много расходов это тоже запоминайте, пожалуйста, что появление денег – это появление э, расходов в том числе. Значит, первое. Если ты зарабатываешь, естественно, ты это регистрируешь, естественно, ты платишь налог. Естественно, ты платишь за обслуживание банковской карты. Если ты э, покупаешь машину, ты платишь за обслуживание этой машины, дорогие люди. Если ты покупаешь э, дом – ты будешь за этим домом ухаживать, а значит, это дополнительные траты. Так что имейте в виду, что повышая свои доходы, повышаются ваши расходы. Это плата вселенной за то, что она вам дает. Это, это два. Никогда не жалейте за потраченные деньги на людей, которые этого не стоили, за подарки, которые вы подарили, например, людям, которые этого не стоили. Да, они так ответили злом за это все и так далее. Это ваш откуп за то, чтобы избавиться от этого человека. Если есть женщины, которые теряли квартиры, машины, отдавали все начисто, лишь бы уйти, спастись от тирана, от убийцы, от недочеловека, знаете, вы отдали свой откуп, вы откупились. Это та цена, которую нужно было платить за вашу человеческую нормальную жизнь. И вы эту цену отдали. Так что об этом не жалейте. Вы не могли по-другому от него избавиться. Вы заплатили за свою жизнь, за свое будущее, за будущее и за жизнь ваших детей. Поэтому, дорогие женщины, если вас заставили просто убежать в одних трусах из дома, это нормально. Вы это все оставили человеку как откуп. Вы откупились, вы заплатили за свою жизнь, за новую жизнь. Но то, что вы оставили, этому человеку впрок не пойдет абсолютно. Он обязательно выйдет боком. Это миллион процентов, потому что он заставил вас отдать это. Понимаете? Он вас заставил, вы не сами хотели ему подарить. Он заставил ваш совместный э, за, заработанный, то есть вот это вашим трудом, деньги, имущество. Если вы оставили, ушли, откупились и спаслись, то есть вы заплатили за свою жизнь и ушли, ему это впрок не пойдет. Это однозначно, в этом вы можете быть спокойны. Но вы должны были это отдать. Это был ваш откуп за то, чтобы уйти. Чтобы человек показал свою истинное лицо, чтобы человек просто ушел из вашей жизни. То есть вы откупились. Поэтому очень многие люди, которые отдают много имущества, помогают и так далее, и так далее, скажем так, потом удивляются, что им ответили злом, да нет, дорогие друзья, это вы заплатили Вселенной за то, что Вселенная очистила этого человека из вашей жизни. А вам кажется, что человек сам или вот мои подарки или помощи зло приносит? Нет, ничего подобного. Так, Василий, насчет кольца умерших родителей. Если это ваши родители, они умерли своей, естественно, смертью от старости, вы эти кольца можете носить, можете передать своим детям, но только кровным родственникам. Желательно. Если эти кольца, например, носил человек, который долго болел, мучился, умер тяжелой смертью, и эти кольца продадутся, но в какой-то мере эта судьба перекинется на этого человека. Но если носить будут кровные родственники, ничего не будет. Есть определенные правило, определенное, скажем так, право кровных родственников унаследовать то, что осталось от их родителей и от их родственников. Даже умерший человек, когда лежит, да, скажем так, извиняюсь за такую подробность, в гробу, в любом случае к этому человеку никто, кроме родственников, подходить не имеет права, никто не имеет права его трогать, что-то там поправить и так далее. Мертвая душа может очень страшно отомстить. Пойдемте далее. Что у нас еще там за вопрос? Я выпарила на одном дыхании все. Правда, я думаю, что скоро придёт закругляться, поскольку зарядки может не хватить, но в любом случае. Итак, если вы хотите быть богатыми людьми, вы должны сделать следующее. Утром встать и почувствовать, что вы, даже если вы живете в какой-то не очень хорошей обстановке, почувствовать, что вы живете в своем доме, в своей голове проектируйте это, создайте киноленту. И эта кинолента у вас потом появится в жизни. То, что вы проектируете в голове, это выйдет потом в настоящую жизнь. Это все будет потом на самом деле. Вы одеваете одно кольцо и представляете, что у вас много колец. Вы выходите на улицы и... Вы представляете, что на вас самые дорогие вещи, самая дорогая одежда, что вы имеете... Давайте вот сейчас вот эти грехи, эти оставим в стороне, пока не отвлекайте меня, пожалуйста. Это другие вопросы. Что за грехи, какие... Закончим это, пожалуйста. Я сейчас говорю о законе денег, который вам поможет выйти из кризиса. А вы говорите о кризисе. Вы себя тянете обратно туда же. Можно хранить. Вещи родных можно хранить. Я, наверное, сниму скоро еще один эфир и об этой традиции всего расскажу. Итак. Эм, благодарю и вам, здравия. Вы должны представить, что вы уже хорошо живете. Вы должны в голове держать то, что вы хотите. Не то, что у вас в жизни. И запомните одну истину. Ваша жизнь меняется тогда, когда вы перестаете обращать внимание на реальность. Вы перестаете думать о том, что у вас долги. Вы перестаете думать о том, что у вас нет возможности. У вас вот то, у вас это. Как только вы начинаете думать о том, что вы хотите, и какая у вас цель нацеленность вы отходите от этой реальности, вы перестаете обращать внимание на эту реальность, эта реальность вас больше не жрет. Садитесь и напишите о своей жизни. Что у вас за жизнь? Вы поймете, дорогие друзья, что вы нацелены больше на плохое, чем на хорошее. Вот когда вы будете замечать хорошее, это хорошее к вам будет приходить. Далее берем бумагу. Я так, такой эксперимент провела где-то пять лет назад, а потом внезапно открыла эту бумагу и оказалось, что э, все, что я на этой бумаге написала, у меня это есть. Я написала буквально следующее, я вам скажу. Меня очень многие знают. Я издала свои книги и так далее, и так далее. Я написала все то, что у меня сейчас есть. Оно ко мне пришло. Воспринимайте как хотите, но это не случайность. Я это перетянула. Берите бумагу и пишите. Не бойтесь хотеть большего. Вселенной все равно вам дать Мерседес или стакан воды. У Вселенной есть все. Знаете одну вещь? Что мир, он полон всего. Вспомните, когда Христос сказал, да, если уж на то пошло. Он сказал, трава, смотрите, как она одета. Она одета красивее, чем даже царь Соломон был одет во всей своей славе царствии. Не было у него столько красоты и столько богатства, сколько есть в одной траве, которая завтра высохнет. То есть природа, она шедрая. Еще в Библии есть такая фраза. У кого нет, тому не дастся. У кого нет, у того отберется еще больше. Насчет избавления, Юлия, я отдельно сниму. Пока что о другом. Я всегда думала, это несправедливо, что значит у кого нет, у того и отнимется. Как это можно понимать? А это можно понимать таким образом: если у тебя нет стремления, тебе еще хуже станет. Если у тебя нет желания идти вперед, да, чего-то достичь, все, что у тебя есть, у тебя это тоже заберется. Простите, я ничего не поняла. Причем здесь ваша плита? Она может загореться от чего угодно. Причем здесь это? Берете, пишите на бумаге не то, что я хочу или хотела бы, а то, что у меня есть сейчас. У меня есть это, у меня есть то, у меня есть другой, у меня есть третий, у меня есть четвертый и так далее. Пишите весь список, потом заворачивайте эту бумагу, завязывайте красной лентой и храните. Через некоторое время вы откроете и увидите, что у вас это все есть. Это раз. Следующий момент. Дорогие люди, во времена язычества... Мои силы имеют, мои книги имеют силу, и это, это, ну, это не секрет, поэтому... Во времена язычества языческие жрецы принимали огромные... Откупы от людей. Люди откупались, люди приводили быков, тельцов, люди одаривали храмы. И была пропаганда богатства. Я вам говорила о том, что тельцов, да, там быков э вели, золотистых mm -hmm. быков, которые считались приносящими удачу, вели, и толпа кидала деньги. То есть <клёк> тогда поощрялось богатство. Я извиняюсь, у меня аккумулятор сядет, поэтому я боюсь, что. Я на этом довершу. Так вот, когда мы начали пропагандировать нищету, покорность судьбе, несчастье и прочее, прочее, у нас эта нищета и покорность судьбе э, стала девизом жизни. Мы перестали о чем-то мечтать. А если мы ничего не хотим, нам Вселенная не даст. Вселенная дает только тогда... Э, когда вы хотите этого, когда вы говорите «я хочу, дайте мне это», мой вам совет напоследок – привыкайте к силам, к энергиям денег. Часто делайте эти ритуалы, приучите их к себе. И в один момент вы просто почувствуете, что вы стали удачливым человеком, и деньги в вашу жизнь начали приходить легко, без принуждения, и вам за это ничего не надо делать, потому что вы откупаете своей энергии, своими знаниями, своим стремлением, своим уважением к этим силам и прочее, и прочее. Э, мадам, если вы дальше будете продолжать вот в этом духе оскорбление в форуме, вас просто выкинут из форума, это что за... Гадости вы здесь пишете. Это что за грязные вещи? Что за идиотизм вы себе позволяете, в конце концов? Да, в конце обязательно кто-нибудь испоганит. Ну ладно, забудем об этом. На хорошей ноте закончу. Дорогие друзья, я закругляюсь, потому что у меня садится батарея. Я уже полтора часа вам объяснила, насколько возможно законы Вселенной, законы денег... Следуйте этим законам, не бойтесь богатеть, говорите, что деньги к вам приходят, что деньги будут приходить легко, что вы обязаны жить хорошо. Мне до этого дня не везло, но вот сейчас будет вести. Ставьте себе этот девиз. Я богата, у меня все есть и будет еще больше. Это не пустые слова, это проверенные моей жизнью, моей биографией вещи. Всем удачи, всего доброго и надеюсь, что в скором времени еще у нас будет эфир, потому что у нас есть очень много нераскрытых тем. Всего хорошего.